Всем привет! Сегодня получилось немного полетать Вообще задача стояла проверить сегодня на дальность полета дрон Но к сожалению погодные условия не самые были оптимальные Плюс не получилось мне прийти на то поле, которое я обычно тестирую дрон Там сегодня бегали, бегала шайка собак, поэтому в принципе было довольно опасно Решил пойти на небольшую возвышенность в центре парка и оттуда уже просто полетать, ну, посмотреть местные достопримечательности, деревья, в общем, природу. И, в общем, обзор, так или иначе, упал на обзор подвеса, подвеса камеры. Что из этого получилось, смотрите. Не скажу, что может быть интересно. Видео где-то минут 19 получилось. Но, в любом случае... Есть свои замечания по работе подвеса и нюансы. Приятного просмотра. Да, С завалом все прекрасно. Ну, в кавычках. Камера на реагирует пока еще. Подвес смысле. Ну, я не понимаю, что завалом. До этого запускал да, нормально. Здесь любой поворот налево или направо все просто губит камеру. Сам он пытается. Да. А я в нижнем правом углу. Вот так, что-то пытается выровняться. быстром повороте еще более менее медленно независимости зависимости от выбранного режима камера мод либо normal мод либо спорт мод одинаково поднимемся выше превысили мой 120 сто Я стою с деревьями, поэтому далеко не смогу, наверное, полететь. Боюсь, пропадет сигнал. Шваловский парк. Где-то там достопримечательности его местные. Попробую, конечно, долететь, но я уже не то что не вижу дрон. Попросту скрыт с деревьями. Поэтому сигнал должен перебиваться уже. Но пока еще работает еще против ветра поставим максимальной скорость спорт да, против ветра конечно возврат домой. Ну, Привозвать и домой камеру повернулась нормально. По ветру. 12 метров в секунду. Ну, 11, 10. Ну, уже слышу дрон. зрение позволяет алло вижу его подниму к -ка антенке камера ниже не опускается градусов в ней нету там можно конечно замутить подстроить но это надо еще было разбегайтесь нельзя. кожаные ублюдки я сажусь Ступит уже, смешно, забавно. Так, я тут стою прям под деревом под двумя, надо не врезаться в них. В принципе, далеко от них, взлетали, поэтому не должны. Okay, опустить камеру. Ну все. А я уже думал, камера сдохла. Очень подвес. Не работает. Но лагает. Да, появился... Задержка появилась. Угу. Такая двухсекундная, походу, задержка. А ну, не. Ушла подвес. Задержка. Попробую полететь в сторону Парнанса Там как раз деревья подальше от меня Но там электрос Дышки стоят Нифига. Брат, поверите, брат. но четко Над взлетом, прям сантиметр сантиметр Сейчас завис Там где взлетал камеры подвес твою мать Вон. ох ты 90 градусов как это так я думал ты умер а, ну все подвес умер то есть он вниз опуск еще опускает вверх уже не хочет поднимать окей я понял садимся будем разбираться А, ну да, кривой подвес Вот как выглядит подвес Сейчас на улице минус 11-12 где-то ну, Наверное замерз При этом функционирует Но наверх Уже <coughs> не поднимает Вот так вот боится боится боится боится боится боится боится Все сдох подвес. Перезагружать надо видео. отключим. Так, первое видео зависло. Попробую второй раз. Так, ну вот вроде все нормально. Хоп. Полетели. Полетели, полетели. подвес сдох заебал простите за мат все не поднять не опустить подвес но ну, еще опускается Оп, 90 градусов а наверх не поднимается все тупо сдох и вот так всегда можно снимать только в таком положении. А это, соответственно, искривляет. Просто на 90 градусов. Полетели домой, чем Возврат домой. Каких хрена тень нертут. Смешно, наверное. Поднялся что ли подвес? Он смог? Не, не все равно, видите, горизонт слишком высоко стоит. Может только опускать. Разбегайтесь, кожаные ублюдки! я сажусь. Но ты лучше упал бы и разбился уже. Странно. До этого вроде бы лучше было походу замерзает хотя если люди летают при минус 30 нормальность хрен ли у этого минус сколько там 12 сейчас на улице и он кстати по прогнозу приложение на высоте там выше 50 градусов даже теплее на 1 градус странно что Ах... странно что он при своих минус 12 мерзнет. не понимает чего с ним не так давайте товарищи посидельцу телеграмма попробуйте помочь почему если опустить подвес горизонт то потом он назад практически не поднимается отвечать будет друст Куда ты дробь садишься, ты дурак? Отмен возбраты домой. Чего поднять тебя? Ну вот, не поднимается он до конца. Опять кривой весь. Блин, а если сделать ручную настроечку? Пальцы замерзли. А, не, я понял, там не надо ручную. Да и не хочу я. Вот, я дома нажимал. Еще сброс. О! О! Камера выровнялась. Так. Ага. А Ну-ка, взлетели. И а что если не трогать вообще кнопку поворота горизонта? Господи, я еще не успел взлететь, ты уже завален. Потому и мой пластмассовый китаец? Ну а что это у нас так зависает Так, ну дружище, а ты что-то это? Неужели? Смотрите. Просто сброса-то лучше стало. Ну-ка. Давай излетим и полетим прямо на парнас. 21 спутник начинает пропадать здесь не вышки виноваты эти так. Ну, давай над ними становимся и покрутим медленно крутить управление конечно такое тяжелое но надо привыкнуть ну слушайте после сброса калибровки здесь стало работать лучше давайте быстро круто днем ах ты детка ты способна все-таки работать. Теле дальше. Батарейка садится, конечно. Ну не долечу до дома, не долечу. Ладно, полетим обратно, что-то я ссыкую. Там где этот возраст домой забыл аж. Не, я все-таки поверну горизонт вниз, опущу и подниму. Опа, желе появилось. Да ты смотри, он вообще после сброса работает идеально. Возврат домой. Короче, вообще не надо ничего настраивать перед полетом. Никакие настройки не проводить, просто сбрасываете все, наоборот до завода и он работает идеально. Ну-ка, давайте опущу. Оп. Так, 90 градусов нету Уже хорошо. То есть не должен до 90 опускаться. Поднимем. Молодец. А, хотя, по-моему, нет. Все, опять не поднимает. А, ну все, да, сломался. Короче, если постоянно опускать, поднимать. Это ему хреново. Все, блин, пальцы замерзли. Где я там, вон я? успею долететь. на ну, и не успей, так поймаю. Ногой поймаю его. Может, до Китая допну. Повторю, сегодня у нас за бортом минус 12 градусов где-то. По ощущениям, то ли я замерзаю, скорее всего, это первое. Обой холодает. Ну, сегодня такой и туман, и морозится, и все подряд. Ну-ка вниз, посмотри, все равно мы уже вперед не можем смотреть. Ну да, почти 90 градусов появился вниз, значит, подвес сломался. Это я, что ли, это точка? -то. Разбегайтесь, кожаные ублюдки, я сажусь. Блин, а это лучше, что есть в этом приложении получилось сделать. Даже насрать, нет перевод. Эй, Подвес поднимись. А, все не поднимается. О, ожил. О, ой, дорогой, ты даже почти смог вообще поднять его. Карсава. Немнем ну -ка, тебя чуть-чуть. Да валит, валит при повороте. То есть если при повороте валит, значит подвес уже криво стоит. и. Можно направлять обратно в Китай. Короче, да. Хотите нормально снимать? Полтинник выкладывайте, покупайте там комбо DJI 2 мини и радуйтесь жизни. Ну, над этим возвращать не буду его в Китай. Хрен с ним оставлю, буду издеваться над ним. Хотя вот летом интересно его испытать. Все же он не предназначен для зимы. Давайте объективно смотреть. Посмотрим, что он покажет из себя там весной, летом. Деревья красивые, конечно. Когда все вынние, такие беленькие. Вот чего у бразильцев и тайцев нету, которые снимают свои ролики красивые на 3 километра полетов, без овала горизонта. У них одни пальмы, а у нас зима, красивая зима, матушка Россия. Люблю зиму. Так, что он там садится? Прям на меня садится сволочь. Ну ладно, поймаем. А не, выровнялся. О, прям четко опять садится на место, где взлетал. Ладно, отмена. Отмена возврата. Вообще прям сантиметр-сантиметр ровно. Красава. Батарейки хватит еще полетать. А если домой прийти ее нагреть. Ну, в смысле, она отогреется, то хватит сразу же. Там будет блин, 50% заряда. Ладно, все, всем спасибо, всем пока.